Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Итак, дорогие друзья, первое предложение. Адам и Ева несчастны и опечалены. Они сделали то, что Бог не разрешал им делать. Как же мы переведем это первое предложение? Адам и Ева несчастны и опечалены. Адам and Ева are sorry есть несчастны and sad и опечалены. Они сделали то, что Бог не разрешал им делать. They made они сделали something то никаких, что Бог просто God told сказал God told Бог сказал told неправильный глагол вторая форма told them не делать not to do не делать они сделали то что бог велел или не разрешал им делать и что же будет с ними дальше и теперь бог наказывает их они должны покинуть свой прекрасный дом рай имеется в виду и ангелы не позволит им вернуться как же мы скажем это все на английском и теперь Бог наказывает их and now God is punishing them and now и теперь God is Бог есть это глагол быть из настоящего времени punishing наказывает их зем Punishing это наказание. Слово punishing переводится как наказание. Для них это наказание. Глаголом глагол выступает здесь из Это глагол быть в настоящем времени. Поскольку Бог это он. Они должны покинуть свой прекрасный дом. Как же сказать это на английском? Они должны. They must покинуть, go away, пойти прочь, или go away, уходить. They свой прекрасный дом, nice home. They must go away, they are nice home. И ангелы не позволят им вернуться. The angels will not let, не позволят them, им, get back, get back, вернуться, get back, вернуться. Давайте ответим на вопросы, дорогие друзья. Почему Адам и Ева должны покинуть свой дом? Как это будет звучать на английском? Why must почему должны Адам and Ева Адам и Ева leave their leave they're, покинуть свой или покинуть их дом home Они сделали то, что Бог не позволил им делать. Как это будет звучать на английском? They may они сделали something то Никаких что. Просто God didn't allow. Бог не разрешил. Allow. Разрешать. Them to do. Им делать. God went out them. Бог прогнал или выгнал их. Вот и все, дорогие друзья, дорогие ребята. На этом наш урок закончен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем доброго. Соллон, so бай, пока.